Всем привет! Вы спрашиваете, почему я и кредитная кооперация вместе? Все просто. Для меня кредитная кооперация неразрывно связана с тремя главными словами – рост, общение, города. Когда я говорю рост, я подразумеваю личностный и профессиональный рост. Четыре года назад, прямо со студенческой скамьи я устроился менеджером по рекламе в Нижегородский кредитный союз. Тогда я даже понятия не имел, что такое кредитный потребительский кооператив. Спустя год, впервые в жизни, я выпустил газету, снял первый рекламный ролик и запустил рекламную кампанию в городе Миллионники. Два года назад кредитный кооператив доверил мне всю маркетинговую активность, а это намного позже. Год назад меня повысили Теперь я руководитель отдела маркетинга Я создаю и провожу обучающие семинары для сотрудников и пайщиков Выпускаю газету тиражом 70 тысяч экземпляров В моем видении имидж всего кооператива и успех 26 отделений в Нижегородской и Владимирской областях Сейчас я знаю, что такое кредитная кооперация и с огромным удовольствием рассказываю о ней самым разным людям. Работа в кооперативе – это всегда общение с коллегами. У меня самые классные коллеги. Вместе с ними одно удовольствие – развивать кредитную кооперацию в своих городах. Мы доверяем и помогаем друг другу. Работа в кооперативе – это еще и общение с пайщиками. Тысячи удивительных людей, для которых мы работаем, делятся своими мыслями, талантами, опытом, знаниями, на ежегодных собраниях, совместных чаепитиях и, конечно, в самих финансовых отделениях. И, наконец, работая в кооперативе, я знакомлюсь с новыми людьми. Одним словом, кооператив невозможен без людей. А для людей там всегда общение, и мне это нравится. Поскольку мой кооператив работает во многих российских городах и поселках, то неудивительно, что работа здесь для меня каждый день – это новые города! А вообще, российская кредитная кооперация сейчас переживает свое второе рождение. Она как цветок, которому в начале 90-х не дали завянуть такие люди, как Дина Григорьевна Походная, Александр Александрович Аузан, Татьяна Борисовна Ивашкина и многие другие, не менее деятельные люди. Вот и я, как молодой специалист, считаю своим долгом ежедневно поливать этот цветок, ухаживать за ним, питать его своими знаниями, опытом. Чтобы он впредь только процветал и радовал людей вокруг.